Мегазакупка ⁇ это не шутка. Я на полном серьезе сейчас предупреждаю вас. Это вам не шутки шутить. Ну на... и всем привет сегодня с вами маша одна из ворон это видео вообще планировалось быть тройным почти ровно год назад но ничего не вышло поэтому спустя год снимаю для вас одиночную мега закупку на видео вы сможете заметить что мне будут попадаться на глаза мало людей дело в том что я перешла на розу теперь я буду играть чаще всего именно на этом сервере здесь и сериал легче снимать на Блуберри мне мешает эта массовая бесплатная массовка очень сильно. Особенно в или где вообще по сюжету пусто. Каждый раз ждем, чтобы люди пробежали мимо нас или кидаем в игнор. Ближе к делу. Сегодняшняя мега-закупка будет заключаться в покупке лошадей в каждом месте, где они продаются. К счастью, буду покупать по одной. А вы чего еще ждали, ху, вы садисты? Поехали! Sometimes I have to keep Итак, здесь я не купила только двух лошадей, Пинто Биана и Араба, куплю второго. Те, кто смотрит мой сериал Сумрак, зря вы это сейчас услышите. Этот Араб спойлер очень высокого уровня, надеюсь, что вы прикрыли свои ушки. Your toes, fire grows всех 18 лошадей, пойдем на них посмотреть. Ой, стойте, это немного не то. Все! Всем большое спасибо за просмотр этого видео, надеюсь оно вам понравилось, а если это так, то не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на наш канал, ну или хотя бы на колокольчик нажми. Все, витос кончился. Я совсем забыла, что не умею говорить. Упоминала об этом в своих старых видео. И всем пока. Я вас обожаю, ребят.